Да не бей ты блять меня! Вот заебали! Бро, привет, я Дирт, и сегодня со мной Даша, Жека, Рома, Стёпа. Всем привет! И сегодня мы продолжаем играть в прятки, от чепухи, бунки, вроде так она называется. Все погнали. Вот, Тёпа. вот сюда. А, та... боты, да, Значит... и вот и Да, что, вот он я, иди сюда. Да, мы прямо сейчас. Не, ну не видно нас, все равно. Как бы, да. О, сейчас кто-то прям над этим, над тепой пробежал. Бля, одна минута. Ничего. Видите лестницу? Да блин. Вот там Стпа идет. Ой, нет. привет, Стпа! Даже! Нет, вот это сейчас это вообще не Жека! Вот это сейчас вообще не Жека. Вы ч прикалываетесь? Аура! Да, Что как это было жестоко, когда они просто проходили Оу, и не замечали меня? Даже ты О, не заметил, Я лучше уйду. Был. До свидания. Надеюсь, все было хорошо. Даша, они знают, где спорт. Ну да, я. А, а, а может вы а меня не будете Ай. убивать, До свидания, да? Да, далеко до нас всего же все. Да, смотри, беги, беги он зайдет. Да, и даже, сейчас опять, и даже сейчас опять же да. вот, это. Ч за хрень? Даже твои дико не дают мне пройти. Да, смотри. беги, беги, беги, спрашайся. Ой. Даша прячься в туннель. Беги, Даша, беги, Даша, беги. Нет. Даша, у тебя целых пять. Даш, ты в тупике. Нет. Даша, ты в тупик. Даша. Под лестницу, под лестницу, под лестницу. Под лестницу. Нет. Налево, налево. Прямо. Направо. Да, ну ты. Под лестницу, блин. Дашь, под лестницу. Там под лестницу. Вон лестница, да, блин! Подлестю! Подпили под лестницу, под лестницу! Там брахо, Даша там Под какой еще жопу лестница? Ну там да, да, под лестницу! Да! Ты дебилка! Вот их нет. Вон ты вот, ее, пожалуйста, сначала убей. Не, не, стой, стой. Это не я, Рома, Рома, стой! Да ну ты дебил! Степа, ты дебил! Степ, ты дебил! Прямо, прям! Чёп, ты дебил? О чему? ты дебил. Поэтому сейчас Даша опять не будет искать. Не выйдет. Чёп, ты дебил. Нет, она будет искать. Она не будет сейчас искать. давай. Я все преступы. Кримеры не страшны. Столько. Да что? Где ты вон тут, смотри? Да иди нахуй. Даша, ты меня что-то пугаешь, шо. Нет, не верю, нет, не верю. Нет, не верю. Да, ну ладно, верю. Почему, ч за хрень? Я не мог идти вообще. Не, ну скажи, пойду. Дикой ты, дикой ты, дикой ты. Нифига десять, а сиди. искали. Охрена, я умер я же понятно не ну так нечестно ну ребят я выиграл И заканчиваем с вами был Степа Жека Даша Рома и я всем удачи всем пока всем пока пока пока Dollar, dollar, that's what I need yeah, yeah. well I need